Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Вячеслав Богданов, я руководитель компании «Мастер подаж». Наша компания занимается предоставлением обучения, практического обучения по продажам для наших студентов Республики Молдова и не только в Республике Молдова. Да, мы территориально находимся в городе Кишиневе, в центре города Кишинева. И сейчас небольшая информация о том, нас очень часто спрашивают о том, Каких результатов, мы, каких результатов мы добьемся тогда, когда получим обучение для наших сотрудников? Что я получу от вашего обучения, что произойдет, когда я закончу обучение? И ну а что мне от того, что я заплачу какое-то количество денег? И вернутся ли мне эти деньги? Там? Ну и так, такого рода вопросы. И вот э, у нас в компании, кстати, вы этим, вы, каждый из вас может прийти к нам на территорию на улицу Тегина, 65. Пятый этаж, 412 кабинет. Можете все, всю эту информацию просмотреть самостоятельно. Но я хочу вам зачитать несколько строк, которые говорят наши студенты, которые завершили наше обучение. Конечно, у нас на канале YouTube есть видео, которые, где они сами об этом рассказывают. Но, например, после каждого обучения у нас есть вот такой бланк, заполняется после обучения. И он так и называется. История успеха. Такие бланки заполняет каждый студент, который полностью завершил какой-то глобальный курс или обучение какое-то, еще что-либо. Вот. Поэтому я вам зачитаю так несколько строк, которые говорят наши студенты после завершения этого курса. Вот. И, э, ну, что для вас было реально. Хотя э, некоторые из этих историй успеха опубликованы у нас на сайте продаж в разделе Истории успеха». Некоторые из этих историй успеха есть. Хотя не все есть, потому что, э, ну, мы публикуем только те, где нам дали добро на публикацию этих, э, этих историй успеха. Э, такие, вот, вот такие вот папочки у нас есть. Прямо видите, вот такой файл. Он так и называется «История успеха». Это третий файл. У нас всего их три папки сейчас на данный момент. Хотя вы видите, и этот уже забитый уже полностью. Открываем следующую четвертую скоро. Здесь тысячи историй успеха». Ну, я так выборочно так просто пройдусь по ним и зачитаю несколько «Историй успеха» и результатов, которые добились наши студенты от нашего обучения. Итак, вот у нас есть такой парень, который достиг вот следующих результатов. Он у нас прошел такую программу, которая называется... Вот давайте по курсу по общению. У нас есть такой курс, программа специальная, индивидуальная, в которой 95% практики. Вот, чего он достиг от этого? Успешное общение в продажах курс. И вот что он пишет. «После курса общения, да и во время прохождения курса я стал меняться. На многие вещи я стал смотреть по-другому. Я научился доносить людям свои слова». Научился доносить до работников все требования и то, что они выполняли, чтобы они выполняли все, что от них требуется. И доношу для, для них для чего это надо. Вот. Это один из руководителей. То есть, это даже не продавец, а руководитель, которому нужно было это исправить, именно общение. Спасибо Вячеслав за оба курса, которых я у вас прошел. Эти курсы меняют взгляды на все. Как дома, так и на рабочем месте. Огромное спасибо. Городнюк Семен из города Бельц. Вот у нас есть такой парень, который у нас обучался. Вот. Что еще могу зачитать? Достижение эта программа э, причина подавления. То есть некоторые студенты перед тем, как получить успехи именно от обучения, им иногда мешают люди в окружении, которые ну, останавливают их. И вот у нас специальная программа, которая корректирует именно. вот вот такую ситуацию у человека, после которой он может обучаться более легко и получать более крутые результаты от обучения. То есть бывает такое, что сначала они проходят программу, которая называется «Причина подавления», а потом они идут на обучение по продажам. И вот что пишет этот парень, который завершил у нас эту программу. «Достижением огромным считаю, что научился правильно отвечать на отрицательные возражения со стороны других людей, окружающих» а не оправдываться перед каждым. Это для себя считаю огромным успехом. Победы считаю, что я этот курс изучил до конца. Благодаря опытному тренеру Вячеславу Богданову и много чему новому научился делать. Так, ну давайте по продажам пройдемся. Какие результаты у нас есть в продажах. Вот у нас есть одна девочка, кстати, тоже из Бельс. Вот, Она разрешает нам опубликовать. Это Герасимова Любовь. Вот что она пишет. Самое важное, я получил огромное удовольствие от обучения. Благодаря Вячеславу я победила свой страх к общению с людьми. Я научилась правильно общаться и полностью изменилась как личность. Я стала намного увереннее в себе, у меня появилась легкость по отношению ко всему. Спасибо огромное Вячеславу, он изменил мое мировоззрение, открыл глаза на многие вещи. Этот курс помог наладить мою жизнь не только в работе, но и в личной жизни. Спасибо вам огромнейшее, мастер продаж. Вы самые позитивные, приятные, незабываемые люди. Я надеюсь, мы еще встретимся. Вот Герасимова Любовь из Бельца. Это продавец, который прошел у нас открытый курс по продажам. Так, Что у нас еще пишут? Вот, кстати, у нас огромнейшая, большая компания, очень известная в Республике Молдова, проходила обучение, именно полноценное корпоративное обучение по продажам. И у них, вы знаете, в компании есть менеджера, который отвечает за сеть, э, за несколько магазинов там, в каком-то районе. Да? И вот один из менеджеров тоже был на этом обучении, для того, чтобы потом можно было она смогла обучить своих э, коллег или своих подчиненных. Давайте от менеджера одну историю успеха, что она написала. Хочу сказать спасибо за то, чему вы меня научили. Я посещала тренинги и раньше, и знаю их практическую пользу. Но знания, полученные у Вячеслава, просто перевернули все мои знания и раскрыли мне новую энергетику общения и коммуникации между людьми. Я понял много слабых своих мест, а для меня это очень важно. Мне стало понятно, что необходимо менять, а это большая часть пути к большему успеху. Несмотря на торговую направленность, тренинга, навыки полученные на нем, очень помогают в жизни. В работе это да, во многом. Хотя наверняка я еще я и не смогла впитать на занятиях все, особенно опыт тренинга помогает в размещении конфликтов. И вот тут уже можно сказать далеко не только о работе, а абсолютно во всех сферах жизни. Общий язык с людьми становится найти гораздо проще. В ходе проведения тренинга были рассмотрены Ключевые вопросы техники продаж, глубокий разбор ее анализ взаимодействия с покупателями, игры на реальных примерах, процесс продажи глазами продавца и покупателя. Это было очень захватывающе и увлекательно. Если вначале я была настроена скептически, то в дальнейшем появилась искренность, искренний интерес к информации в целом. Теперь я знаю точно, что смогу передать свои знания другим людям. Самое главное, что я поняла, над чем мне стоит еще работать. Приятно иметь дело с настоящим профессионалом своего дела, Вячеслав. Спасибо. Это Черняя Соль. Из сети, менеджеров сети магазинов «Золушка». Так, вот и на румынском одна история успеха. Молтумеск мульт, домнул Вячеславу, пенту курсу ле дате, ши ле вои пропуне ши ла алти лукратори, ин доминиу вензер. Мерси мулт ши директору луи ностру, домнул Петру, пенту к се гандеште ла ной ши, ле... перф... ши ла перспектива ностра. Спасибо Вячеславу Богданову за данный курс обучения. Я уже многое применяю в работе, в жизни. Я стала больше общаться, для меня это очень важно. У меня уже заметен рост в продажах. Я научилась быстрее находить общий язык с недовольными клиентами. Им стало легче продавать, дорогой ассортимент. То есть у них в обучении в нашем и корпоративном, и открытом курсе по продажам есть специальная тренировка, где мы тренируем, прямо оттачиваем очень мощно способность продавать на большие суммы денег. вот. И видите, одна из историй успеха говорит об этом. Так, что у нас еще написано? Ага, я с легкостью веду разговор с покупателем. Продавать товар с уверенностью. Продвигать, рекламировать товар, который у нас в акциях. Заканчивать вовремя выяснение потребностей и не затягивать разговор. Благодаря вашим курсам выяснила свои отношения с людьми, с которыми долгое время было недопонимание. Меня заметили мой менеджер с другой, с другой стороны, что я не только продавец, но и творческий человек. Спасибо большое компании Мастер Продаж и лично вам, Вячеслав. Смотрите, да, на самом деле, наше обучение, оно ну, в интересной форме корректирует не только продажи, потому что продажи ну, это тоже жизнь. Мы же на работе проводим очень много времени, даже больше, чем, это, ну, чем время мы тратим дома. Поэтому да, корректируя продажу, бывают такие, такие, знаете, последствия очень желаемые и очень классные, которые связаны уже с, там, с личной жизнью и с других областей жизни. Потому что изменяя человека, нельзя изменить его только на работе, он изменяется везде. Вот еще пару историй успеха. Исчезли некоторые стереотипы о том, что нельзя задавать личные вопросы малоизвестным мне людям. И это применила с клиентами, благодаря этому обрела новых хороших знакомых. Я попробовал справляться с возражениями, когда очень хочется поспорить с какими-то вредными покупателями. Но оказалось, что это не надо делать. И когда очень легко становится именно морально. В принципе, я рада, что попала на эти курсы, потому что немножко поменяла немножко отношения к жизни и к работе появилось желание добиться чего-то нового, чего раньше не хотелось. В ходе обучения я увидела некоторые перемены и к себе лично от напарник, э, от напарниц по работе, от мужа и дочери дома. И хочу заметить, что перемены к лучшему. Вот, вот еще одна еще история успеха. Ну, вот одна девочка очень, кстати. Хорошие результаты добивалась. Благодаря этому курсу, без ложной скромности, я хочу сказать, что я выросла. Во всех планах. В работе я стала более внимательной. Я стала больше внимания уделять многим клиентам. Рассказывать им о пользе товара, о преимуществах. В личном плане ваш тренинг завел меня не по-детски. Я перестал свои... Переставил, пересмотрел свои приоритеты. Поставил новые цели. Даже с детьми, общаясь по-особенному стало обращать много внимания и узнавать больше информации, связанной с продажами, общением с людьми». Вот. Ну еще одну историю успеха от Золошика я вам прочитаю. Хотя у нас даже есть история успеха в стихах. Вот. Например, одна из историй успеха я вам быстренько прочитаю. «Чего добилось в мастере продаж? Я расскажу вам честно и открыто. Я начала душевно говорить». И отличать людей от паразитов. Я знаю, кто хозяин, а кто гость. Где скрытая враждебность, а где радость. Я этому бесспорно очень рада. Спасибо вам отдельное за то, что стали с продавцами мы дружнее. Гуляем вместе, кофе пьем и ни о чем, представьте, не жалеем. Спасибо. Вот. И еще одна история успеха. Мы посмотрим другие тренинги и другие результаты, которые написали другие наши студенты из других компаний. Обучение мне дало больше знаний, Я стала лучше разбираться в людях, легко с ними общаюсь, нахожу к ним правильный подход, конфликтные ситуации стараюсь правильно избежать. Моим покупателям предлагаю товар без раздумий и не боюсь назвать большие суммы. И большой плюс я себе чувствую очень уверенно во всем. Нет комплексов и страха. Я стала понимать, чего я хочу в жизни. И что самое интересное, я всему этого. Теперь учу и ребенка своего. Большое спасибо за такое богатое обучение. Вот. Ну, как бы историю успеха Золушек вы можете посмотреть у нас. Ну, Золушки это сотрудники сети магазинов Золушка. Вы можете посмотреть у нас на канале YouTube. Там прямо есть видео. Многих из них есть видео. Там вы можете посмотреть, что они говорят. В дополнение к тому, что они написали. Вот, что еще у меня есть тут, чего я вам могу немного прочитать из истории успеха. Кстати, все это вот, вы можете, все, что я вам зачитываю, это все есть у нас на, ну, есть у нас в офисе, приходите к нам, это все можно прочитать. Или, или посмотрите у нас на сайте, некоторые из них есть и у нас на сайте. Так, курс по продажам. Ну вот у нас одна девочка, вообще далеко ехала к нам. Вот, представьте, километров, по-моему, 200. Дройки, есть такой город в Республике Молдова. Я зачитаю, она написала на румынском. Так как наше обучение мы проводим и на русском, и на румынском, в соответствии с этим историю успеха мы получаем и на русском, и на румынском. Вот. Девочка зовут Гергелаш Алена. Антимпу антренаментлу маэстру вензере мамским бат к atât ca persoană cât și ca manager în vânzări. Sunt cu mult mai încrezut în sine. Multe minusuri le-am transformat în plusuri. Cu ușurință fac apelurile reci. Într-un discuție, într discuție cu potențial clienți destul de repede și sincer. Fără greutăți, lucrez cu sume mari de bani. training a fost citit ușor. Sunt foarte mulțumită Домнула Вячеслав, Богданов, Пентул, Тимпул, Аккордаж, Шиекспериенса. Сун Сигур и Кидижат в Маеструн Вензер, зече, нотазече. Ну вот и такая история успеха от девочки из Дроки. Это девочка у нас закончила открытый курс по продажам. Так, что еще могу вам дополнить? Ну вот давайте следующее. У нас сеть У нас обучалась сеть заправочных.. Руководителей сети заправочных станций называется сеть заправочных станций Венто. Вот. И я сейчас вам что-то зачитаю из этого. Ну, давайте что-то я тут сейчас подберу. Ну, какая разница, давайте любую из этих вот. Результаты после прохождения курса я, я уверенно могу рассказать, что мне стало намного легче общаться с клиентами. Я стала увереннее. У меня есть конкретные представления, как вести переговоры, как нанимать персонал, на что обращать внимание. Я за неделю нашла 5 реальных клиентов, наняла на работу три отличных оператора, одного трудолюбивого техработника. Я, устал, я стала управлять более уверенно. Обучение у этих, ну вот, кстати, в этой компании есть одна девочка, руководитель заправочной станции, вот, кстати, ее историю успеха я прочитал, Полушатова Оксана, у них обучение было более такое объемное, то есть кроме продаж, так как они еще руководители заправочных станций, мы дополнили корпоративное обучение еще и наймом персонала. И видите, у людей, у сотрудников есть Отдельные результаты не только по продажам, то есть по нахождению новых клиентов и продажам, вот, но и даже по найму персонала. То есть им легче сейчас нанимать персонал. Вот. Кстати, к нам приходят на обучение, на именно курс по общению. Очень часто бывают такие проблемы у подростков, именно связанные с общением со сверстниками, связанные с общением с другими людьми. И вот парень ему лет 13, по-моему, если я не ошибаюсь, он прошел у нас курс по общению, я зачитаю его историю успеха. В теме семинара я решила мои большие проблемы в связи с коммуникацией. О чем я подкоммуникаю, я люблю с людьми, которые держат в деньжуру моего. Дальше строение, подразумевшись, калм, шеферам. У них люди, которые мне успели уйти в глубокую очередь. Так и че нива мы опринь сурприньдери, ёсунь капабел сэраспунь каамфыры а тресари, амдевинит мэй презент коммуник лібер куматурі сао ку персуанелі статут маэнналд. Симінару лдат ма ажутаце комфрунт унели барьері эн коммунікарі. Напимінаю, што этот тренинг не просто семинар и не просто тренинг. Он на 95% состоит из практических упражнений. То есть нельзя научиться классно общаться и вот такие результаты иметь, если ты просто слушаешь. Это практика, практика, практика. Вот. И вот такие результаты появились у этого парня. Его зовут Ляху Богдан. Он еще ученик в одной из школ города Кишинева. Так, ну что, еще что-то вам прочитать? Так, ну вот у нас есть такой тренинг, который называется «Новый взгляд на найм персонала». Вот. И вот у нас есть такой руководитель, который руководит компанией «Веложан». Это сеть магазинов, которая продает велосипеды и игрушки для детей. Ну, больше это такой велосипедный, как говорится, магазин. Он написал, он румынезичный человек, поэтому его история успеха на румынском языке, я так в двух словах быстро ее прочитаю. Планаку интервью дурал 4-5 минуты и сефачали интуитивно. От акуму я сигур, что де... они будут проходить минимум 30-40 минут и, инструменты, курс. Персонал узнал много-много утильных вещей из жизни, что стрельни, темы и эмоции. А merictedым вызов они, что такие kalo water avez пр 곧, 숨 надо по-поз'? БBB твой Riccio européen под видео, ведь reagю с моим названием, adolescents при Евгений в основном хочу вам напомнить, что наше обучение где-то процентов на 70-75 состоит из практических тренировок. Вот. И любое обучение оно все равно ну, обладает каким-то количеством практических тренировок, больше или меньше там есть. Но если это полноценное, какое-то корпоративное обучение по продажам, или это найм персонал, а общение вообще не обсуждается, в общении тут вообще огромное количество практических занятий, это все связано с практикой. Потому что нельзя научиться классно продавать, если ты только слушаешь об этом, читаешь книжки. Все из вас читали огромное количество книг. Вот, и ну Не все из них вам помогли в жизни. Поэтому все мы практикуем. И чаще всего, ну не чаще всего, а на все сто процентов все тренировки, которые мы проводим на втором этапе обучения именно по продажам или по общению, вот, это, обучи, это тренировки, которые э, сделаны специально для наших студентов, специально для того области область деятельности, где они работают, специально для тех клиентов, которые, с которыми они работают. Поэтому невозможно э, ну, давать тренировки людям, и вообще это неправильно давать тренировки людям, которые нет необходимости тренировать. Но зачем продавать, например, э, ну, не знаю, частным лицам, если те, тебе больше нужно продавать, например, государство. Это, это твоя область деятельности, то, что ты делаешь в своей компании. Вот. Это так, в двух словах, что я вам рассказал, еще раз напоминаю, у меня есть такие три папки, ну в нашей компании есть такие три папки, и вот видите, третья, она уже полная, мы следующие создаем, всегда можете прийти, посмотреть, почитать, у нас это открыто информация как бы доступна, а также хочу вам порекомендовать посетить наш сайт, посетите наш сайт мастерпродаж.мд и узнайте больше информации про наши услуги, наши истории успеха, наши победы, наши результаты. Вот. И на нашем канале в YouTube Мастер Продаж, там обязательно вы сможете найти много историй успеха уже в видеоформате, где люди сами рассказывают, каких побед и достижений они достигли после этого курса. Могу вам точно сказать, что чаще всего вот из того, что мы смогли достичь, то есть рост продаж был, ну, в зависимости от вида деятельности компании, был от 10%. Даже в некоторых случаях было 500%. Вот, к примеру, даже есть история успеха у нас на сайте. Парень, например, в прошлом году, в феврале месяце, до того, как начать у нас обучение, он продал, например, там на 3000 евро своего товара. И в этом году, например, в феврале за этот же период времени, то есть в это же время, но уже через год после нашего обучения он смог продать на 15 или на 17 тысяч. Ну и точно не помню, это примерная цифра. Да. То есть раз в 5, в 6 он поднял продажи. Вот. Поэтому записывайтесь к нам на курсы, звоните нам, номер телефона 079411313, сайт наш мастер продаж. МД. Мы будем рады вам ответить на все ваши вопросы. Или заходите к нам в офис в центре города Кишинева, улица Тигина, 65, пятый этаж, в конце коридора 412 кабинет. Спасибо, что вы нас дослушали до конца и досмотрели. Вам хорошего дня и больших продаж. Спасибо за внимание.